что семья подразумевает взаимное изменение обоих. То есть вы не будете такими, как были до. И другой человек тоже не будет таким. Если вы к этому относитесь нормально, изменение обоих, личностное изменение обоих, если вы к этому относитесь нормально, то вы сможете тогда эти отношения ну, как-то вот, развивать, созидать, создавать. Потому что если у вас есть идея, вот такой вот миф, да, один из мифов, что э, я вот там выйду замуж, там, ну, или там мужской миф, я, я женюсь, и все будет как прежде, только еще там, не знаю, под боком будет тельце лежать красивенько, то это глупость, потому что э, для сохранения семьи придется постоянно меняться, Придет, придется расти, придется себя открывать и узнавать партнера. Вот. И, э, это нормально, это часть общесемейных отношений. Вот. Не, не прокатит так, что типа вот как было там, в 20 лет, так, так будет там и с мужем. С мужем придется по-другому себя вести в каких-то ситуациях. Вот. Где-то промолчать, где-то похвалить, где-то чем-то пожертвовать, где-то попросить. Вот. Когда вы одна, вы в совершенно другое состояние. Такой вот важный момент, то, что с позиции потребительской культуры, вот как я уже говорил, что хочет сразу готовенького мужика. Такого вот, блин, успешного, все в вот нем при нем, как бы. и чтобы он еще вот там сам вас нашел желательно. Вот. Так, так можно сделать, но нужно соответствовать. То есть вам нужно тоже быть тогда готовой и реализованной женщиной. Желательно еще детей родить несколько, воспитать их, да, почувствовать, что ну все, как бы я состоялась уже. Я готова к готовому мужчине. Если э, приходит не готовый мужчина, значит, вы как женщина тоже еще только вот начали созревать, вы еще не распустились. И почему вы не можете допустить то, что вы вместе одновременно распуститесь? Он как мужчина, вы как женщина. Тогда это ценные отношения, когда вы оба вот начинали, скажем так, с подросткового какого-то возраста, ну, психологического, и потом дошли там, к какому-то уровню, к какому-то реализации. Это нормально. Это... Мне кажется, даже это здорово. Тогда есть ценность в таких отношениях. Есть что-то терять тогда. А так, если терять нечего, так чего-то напрягаться.